Всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня я вам хочу показать э, нашу с ростом <къем> ну, игру на Хунгер Games. Вот через 10 секунд начала у нас всего 4 человека, потому что я, ну, мы даже, я не смог найти нормальный сервер с, вообще с Хунгер Геймсом. Э, пишется, ну, вообще на серверах, и на некоторых пишется то, что типа... Давай я... идем за сундугами. Да я, я, здесь они почти, что, все пустые. Ищи, да. Так, ладно. Ты за мной? У меня только блин штаны и кожные ботинки, даже ни одного меча нету. У меня, у меня вообще ничего нету, я и не ною. Блин, там у нас вообще деревянный, там деревянный мячом пали, меня сейчас убьют, нахер бы, я убегаю. Надо сундуки поискать, у должны быть сундуки по любая. Я знаю, я еще как раз. Черт, возьми. Я сейчас, я сейчас сразу найду. Да ладно тебе. Интересно, как это. Вот ты знаешь, как интересно. Пошел. Угу. О, еще один вижу. Через что? О, oh, Форес, я с тобой. Я за тобой бегу. Блин, он там это. Что? Как до него добраться? Посудка. До Так, там один, короче, есть паренек, там какой-то, блин. И походу он к нам идет. Да. Или это мне кажется. О, Нет, кольчуга! Так. О, золотой шлем. Там вообще, блин, на дереве сундук. Как до него добраться? до какого? Я, кстати, добрался до этого, до которого... Там островок короче, это. там еще это как-то... Что с за Сундук. Вот это... сундук, блин, только на дереве. Как добраться до него? Вот это интересно. Хочешь прикол? Есть такое слово паркор. Ну я знаю, блин, только я не могу залезть ну, куда-нибудь Никуда. Ну, блин, короче, не знаю, как залезть. А, вот все ну как если так попробовать, потом вот. Блин, нет, это не получится. Ну, ладно, по пойду поищелю Так, я жду в доме. В домике здесь нифига нету. Хреново. Так, интересно, здесь запручено все? А, О, да. кольчуга, и шлем, Я... кольчуга и шлем. У меня Чёрт? не понял. У меня такой же комплект, как у тебя. Ты с броню. Блин, в этот сундук. Тихо, там один, там один ко мне идет походу. Он лаве сгорел. Ну что ж, мы вдвоем остались. Не, у меня ничего нету, у тебя зато все есть, офигеть. Ну что же, давай. О, у, о, тебя, о, о. у тебя такой же набор, да? Все можно а? броня, но кольчуга только, да? А? Ну, у тебя одна кольчуга, есть, Ну, у тебя сет почти, это, как вы вот там, э кожный, да, почти. Только кроме э нагрудника да? Э, да. Нет, ты что, у меня вообще ничего нету, у меня только этот, кольчужный, ну, кольчужная вот эта <coughs> футболка, потом шлем золотой, и я еще только что в туннеле нашел, ну, короче, там чисто секретный туннель, я там нашел только что это, штаны еще золотые. А я тут нашел, короче, подводный нахер туннель, и в нем кольф и золотой меч. Там внизу ни хрена себе! Там, кстати, под тобой еще один сундук! Подо мной? Ну, по, по идее, я тут раньше играл на, типа на такой карте. Там должен быть сундук, я помню этот тоннель. Ага, только там нифига нету. Нет, Там должен быть сундук. Там не подо мной, а может быть рядом со мной, потому что я уже два сундука выбрал. Да, рядом, рядом а -а -а, а, в сгорел! Черт возьми, я не заметил ловушку. Я выиграл! Ладно. Одна. Мне даже тебя, не, я никого не убил даже, я выиграл. <сих> Давай, ну, вторая Арена. А, на первую, то есть, да? На вторую. На первую. Вторая. Ну, ну название у нее первая Арена. Там, где мы сейчас будем. На вторую, ладно. Ну, Дай-мом. Я, я с тобой сейчас, да? А, о, я здесь, я все. Так. Это уже наша вторая, ну, второй Hunger Games. Мы сейчас это снимем. Что? Во-первых, мы уже начинаем. 10 секунд осталось. Я вообще-то... Я тебе сказал, иди... Ты сказал, идем на вторую. Ну, вот я на второй. Это там, где мы сейчас были. Это вторая арена. Я сейчас один с одним пацаном играю. Блин, а я, короче, с пацанами тут это рулю. На первой арене. Я думаю, мы О, все, через двадцаточку начала. Я думаю, с как всегда. Холера. Ксула. Я выиграл. Убил и выиграл голодные игры на ине 2 Форест, ты со мной? А, нет, Форест. А, браток, давай. Тащим. Тащим, как делать. Начинается? Да, все начали. Начали уже? Да, начали. А, нет, Три зависла? Уже начал. Нет. Тихо. Хочешь прикол? Мы уже начали. О! Блин. А! Потом дашь не вещь. У меня золотой меч еще. Ой, ну и железный и золотой. Жратва шесть. Яблоки шесть. Он да. А я мочу чела, который задобугался. Мочи его живо! Мочу. У меня только одна броня. А у меня все окей. Блин, ни хрена, все у меня не У меня целый кожаный сэр. А, да, я знаю. Я вижу. Я его мочу. Мочу говнука. Молчу. Есть. Я да, его убил. А лагудник, на лагудник на на есть, лагудник есть. Да, есть. Давай, кинь, кинь, кинь, кинь. Ну, любой, да-да. Так, давай да, вот, вот, вот. Тихо. Теперь у тебя, так, тихо у тебя есть. Где да, есть у тебя? Надо. Да, да. У меня два желез... золотых меча. Я пошел за сундуком. А я пойду обыщу здесь все. Хотя какой идиот здесь что-нибудь должен был оставить? У меня а нет, два... здесь два. У меня еще два золотых, золотых железных меча. На. Да, нет. На. Нет, я кину. О, еще а? у меня железный шлем. Угу. Отлично. Так, у меня кожаные штаны, кольчуга. Так, возьми все кольчугу. Еда. Так. так. Вот, я взял все. Так, штанишки, рыба. У Забы меня 12 вещь. рыбы, 9 яблоков и 2 этим. Курите. У меня 8 яблок. Божье меч. Так. Так. Вот это. Вот подошли там этот, не подошли меня, подошли меня пожалуйста. ловушка, там ловушка. Давай теперь. Да, Стой, там ловушка. Там нить, там нить. А все. Чё там? Я ступаю. Тобой... Связано своей рыбой деревянный меч. <İshara> Говно. А как вы теперь тут? О! Фу! О боже, как повезло. Твичаю так, там вот я вижу одного. Не, его ник я вижу. Понял. У него там, там э, половина, ну, половина как-то там, золотая броня и половина кожаная. Да. Из железа нечего. Кстати, похоже. а что дают за победу? Ничего. Че? Просто так типа для развлечения играешь. Да. Блин, на некоторых этих серверах дают что нибудь да. О, давай ты за этим. Я вон Уху. там, там балкончик, я на балкон пошел Тут один бичет меня убегает, да вот. Да, вот пусть, что блин, мне не дало спину. бежит. Так бежит. Вот. Так. Да блин, там еще одни. Да смотри чё а. Жака, тут алмазки нету, блин, с Да, обидно. Так бы вот такой ходишь алмазным угольником и говоришь, я вообще против Я. Угу. Mm -hmm. Обычно так люди и говорят, когда алмазный, алмазники. Но это вообще про тебя говорится. Mm -hmm. Так, я у нашего корабля. Вообще субъект, ам. не упаду. Mm -hmm. Я буду думать на. на... <свеч> Ой, я сейчас все, я сдох. <свеч> Кто тебя убил? Я упал с горы. Я, короче, сейчас врубляю кое-что, Фрика, и буду следить за вашей игрой. Ну что ж, я вижу то, что меня чуть не убили. Я вы, я вижу ни... Ник, Форест и Даня. Я тут, да? Вот я перед тобой. Нет. Я ну просто... что ж, там, смотрите, что Короче, смотри, я, те... я рядом с тобой, короче, я просто специально полгодия делал это, ну активировал, короче. Mm -hmm. Кстати, и еще тут, этот, э, тут к тебе бично шептар подходит. Да. Видишь, сзади, сзади, сзади, сзади бично шептар. Ну сзади, ладно, два. всем пока, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем